Друзья, всех приветствую на канале Техорбита. И в этом небольшом видео я расскажу и покажу, как реализовал кодовый замок. Жена мне дала на растерзание шкафчик старой стенки, и в него я установил данный кодовый замок. Давайте посмотрим, как работает и как это выглядит внутри. Набираем код. Слышим щелчок. Замок сработал. Вот они, те самые конфетки, за которыми охотится у нас хитрый лисенок. И вот так я реализовал данный замок. Так, видим на дверце на двухстороннем скотче прилеплен блок управления. Для его сборки я не использовал 3D принтер, так как у меня в запасе, еще до того, как у меня не было 3D принтера, осталось много всяких коробочек, которые я собирал для самоделок. Подумал, что добро пропадать, нужно пользоваться, чтобы не лежало мертвым грузом. Примерно вот такая вот сборка у меня получилась с шилдом, который делали в одном из последних видео. Шлейф замка для верности я закрепил термоклеем. И примерно вот так все располагается в данной коробочке. На провод блока питания я повесил повышающий преобразователь, чтобы 5 вольт, который выдает блок питания, преобразовывались в 10 вольт для работы Ардуина и электромагнитного замка. Ну и вот так уже выглядит готовый вариант. Сбоку видим разъем для питания, два провода для подключения электромагнитного замка и матричная клавиатура. Колхоз, конечно, ну да ладно. Далее сверху у меня подходит питание 10 вольт, блок питания, 5-вольтовая 2-амперная зарядка от какого-то гаджета. После нее я поставил повышающий преобразователь до 10 вольт. И от этого напряжения у меня питается и ардуина и сам электромагнитный замок. В дверце я проделал вот такое продольное отверстие, чтобы можно было просунуть шлейф от клавиатуры. И остальные провода просто прижал к дверце обычным скотчем. Получилось, конечно, не совсем аккуратно, по-колхозному, но все работает. Я уверен, у вас получится намного лучше. Просто когда я собирал сам замок, я не знал, сколько мне надо проводов, и делал это примерно все на глазок. И потом уже, как узнал, какой шкафчик не может выделить жена, уже потом плясал от того, что есть. Давайте еще раз посмотрим на сработку. Набираем код. Слышим щелчок, видим, замок сработал. Прошло 5 секунд, отщелкнулся. И все, теперь конфетки под надежным электронным замком. Сейф закрыт, конфетки спасены. Все ссылки, как всегда, найдете в описании под видео.